здравствуйте уважаемые слушатели сегодня продолжаем нашу рубрику и как видно что из моего внешнего вида из моих сережек и так далее что я хочу продолжить тему которую я начала недавно именно в своем последнем видео то есть эта тема касается именно эзотерической тематики я думаю что Умные, умные люди, умные женщины, умные они все равно так или иначе приходят к тому, что существует что-то такое, о чем нам не говорят, или о чем нас заставляют молчать. Сегодня я хочу поговорить тоже о заболеваниях, но о заболеваниях особого рода. Такой чести удостаивается не каждый, я могу сказать точно. Но поверьте мне, что если такое наступает, то для человека это большое испытание. А что я имею в виду? Я имею в виду заболевания, которые наводятся магическим путем. Да, уважаемые, да, уважаемый Миша, который там кричит о том, что лучше бы я занималась своей стоматологией и не говорила бы всякой еруды и бракобесия. Миша, я никого не держу, ты можешь больше здесь не находиться. Но если ты будешь оставлять такие гадостные комментарии под моим видео, я просто тебя заблокирую. Можешь отписываться. Вот. А я буду делать на своем канале то, что я посчитаю нужным. Я считаю, что эта тематика сейчас достаточно важная, потому что вы, вот именно такие вещи всплывают когда? Именно при смене социального строя. Потому что смена социального строя это не настолько просто, как может кому-то показаться. Вам не кажется странным? Что почему-то создаются условия для того, чтобы вымирали люди. Что почему-то у нас ставятся кругом вышки. И непонятно откуда у людей берутся онкозаболевания. Люди очень плохо себя чувствуют. Непонятно почему у нас погода в середине, в центре нашей России вдруг начинаются какие-то тайфуны, какие-то смерчи, какое-то штормовое предупреждение. Нам рассылают какие-то... Нам МЧС рассылает какие-то... СМС -а о том, что будет такое-то замерзание. То есть нас постоянно держат страхи. Вы не заметили, что тогда, когда мы жили во второй половине социального строя, социалистического строя в СССР, нас не держали в страхе, мы ничего не боялись, мы не были так. А сейчас вот я вспоминаю песню Игоря Талькова. К неудачам уже привыкли, а удачи пугают нас. Вы знаете, я тогда не обратила внимания на эти слова. А сейчас... Это настолько актуально, и я сейчас просто сама по себе чувствую, что, допустим, как только что-то удачно получается, все, после этого вот такое впечатление, как будто вот кто-то, кто-то тебе пытается вредить и гадить. Но ну, Просто такое впечатление, просто такое. Я, конечно, не говорю все то, что я знаю, но все это имеет под собой основание быть. Потому что страх... Это сейчас основная характеристика черта, черты человека, которая у него должна быть. Если у этого человека страха нет, значит сделают все для того, чтобы у него появился страх. Страх за свою семью. Если человек не боится за самого себя, то есть отважный, развита хорошо сила воли, он справляется со всеми трудностями, значит что нужно сделать? Нужно подействовать на его семью. Вот. И таким образом, значит, каким образом действует на человека? На человека действует тем, что на него наводят заболевания. Заболевания могут быть самые разные. Вот. И сейчас я просто скажу, как отличить те заболевания, которые на вас наводятся. Ну, Во-первых, я могу сказать, что должна быть какая-то причина однозначно, у вас идет война, допустим, с вашими соседями. В 90-х, как правило, это было в лихих 90-х, потому что я могу очень вам успешно сказать, что силовые структуры, такие как милиция и КГБ, ну, я называю по-старому, потому что суть от переменами слагаемых сумма не меняется. И суть не меняется. То есть силовые структуры очень активно этим пользуются. Вспомните Джону, вспомните Павла Глобу которые начали вещать именно в середине 90-х. А самое главное, вспомните Чумака и вспомните Кашпировского, которые якобы лечили вас с экранов телевизора. На самом деле на вас наводился морок, для того, чтобы ну, вы поймите, как можно людей, полных актеистов, привести к христианству. Только одним путем. Можно, нужно наложить на них морок, то есть сделать людей податливыми, напугать запугать, то есть вызвать другие качества характера, вызвать у человека неуверенность в себе, неуверенность в завтрашнем дне, и естественно человек, чтобы человек естественно ищет какую-то опору. Вы, опору мы нашли в Боге. Вот, естественно, мы нашли в христианстве, мы нашли в Боге. Но хочу сказать, конечно, что христианство очень здорово повлияло на меня. Оно просто, я была 10 лет в христианстве. И я совершенно сознательно оттуда вышла, потому что я поняла, что это самая настоящая форменная шизофрения. Она приводит именно к шизофрении. Я как раз вот в такой ситуации, я была в очень жуткой ситуации в лихие 90-е, меня довели до этого. Вот. И когда вот я пришла, я устроилась на работу, а моим главным врачом был врач-психиатр. У нас было общее больничное отделение, и там были. И врачи-психиатры у нас руководил Самый замечательный человек, которого потом впоследствии подвели под суды. Естественно, человек пытался самоутвердиться, стать на какой-то руководящий пост. Его подвели под суды, делали коррупционером. Но, поверьте мне, я не видела лучше главного врача, чем был этот человек. Вот, замечательный человек, чудесный человек, чудесный главный врач, если бы у нас все были такими руководящими, на руководящих постах сидели бы именно такие люди, к сожалению, удалось мне поработать при нем только месяц, потому что меня взяли на замену врача, который ушел, в общем-то, мы очень успешно поработали, вот. И, в общем-то, через несколько лет я узнаю, что, оказывается, он оказался коррупционер, и сделали даже так, чтобы на три года этот человек не, не смел подходить значит, к медицинским учреждениям. Вот что бывает. Вот. Поэтому вот такая у нас была обстановочка в лихие 90-е. И она, собственно, и сейчас говорит о том, что я, в общем-то, смотрю, что на руководящих постах у нас в основном люди весьма недостойные того, чтобы быть на них. Либо руководящий пост и сама должность, и сама система, она доводит человека до такой степени, чтобы он просто был ну, сущим дерьмом, скажем так, настоящим дерьмом. Вот, поэтому о том, что существуют заболевания, наведенные колдунами, для чего это делалось? Все очень просто. Отжать бизнес, заставить человека остаться без денег. Что он начнет делать? Естественно, он начнет продавать то, что у него имеется. А если у него ничего не имеется, то он начнет продавать свое жилье. Для того, чтобы купить гораздо поменьше, чтобы что-то осталось на пожить, потому что денег абсолютно не было. Вот, наводились, наводились такие заболевания. Я думаю, что... В 90-е э, такими вещами пользовались очень успешно. И доказательство тому будет э, наша рубрика Охотники приви... Охотники за привидениями. Опять же, по тому каналу Тв 3. Ну, вот спасибо этому каналу, спасибо за эту рубрику. Вот они вам очень, вот вы можете найти это в Ютубе, вы можете посмотреть, что пси воздействия на людей, что человек очень плохо себя чувствует. Но если люди умеют колдовать и колдуют уже в нескольких поколениях, то они могут делать, они могут наводить болезни. Какие болезни? Самые-самые разные. Вплоть до инфекционных, вплоть до самых страшных. Поверьте мне, что раковые заболевания ⁇ это еще не самое страшное, что можно навести. Тут самое главное, надо знать конъюнктуру. Как правило, как правило, наводит... Я не подозревала о том, что я оказалась рядом с то, что у меня соседи оказались именно колдунами в нескольких поколениях есть люди, которые умеют управлять явлениями природы, пси-возможностями, и они действительно это делают. И я, когда я поняла, что произошло, они действительно это делали, потому что были очень, было очень, с детства мне сопровождали очень много странностей, вот. и я испытала то, что на меня были наведены болезни, но тогда, тогда... Мы еще были еще в седьмой год, мы были все свеженькие, мы были сразу после вот этого вот, после, после социалистического строя, мы не знали ничего этого. То есть для нас это было еще в новинку, мы даже не подозревали о том, что такое возможно. И таким образом колдуны воспользовались этим. Я еще тогда ходила и смеялась над своей соседкой. <кхм> девочка, с которой мы дружили все время, как ее мать вечно э, сидит перед под сеансами Кашпировского чуть ли не задница прикладывается к телевизору. Я просто смеялась над ней. Потому что мне это было смешно. Мы не поним... Моя мама никогда не верила в этот, э, во, все, во все эти шашни. Но обстоятельства к тому, что со мной случилось, вот меня заставили поверить в то, что есть. А уже потом, когда я начала искать, э, искать информацию, э, я... Очень долго искала информацию. И могу сказать, что э, недаром я в свое время, вот я с детства, я очень любила фантастику. И я теперь поняла, что такое фантастика. Именно в фантастике мы можем найти ответы на вопросы. Почему фантастикой называется то, что люди испытывают, но они понимают, что сказать это впрямую они не могут. И они говорят это в своих книгах. Поэтому именно в фантастике я находила... Меня очень сильно тянуло, я помню, как в шестом классе нам задали такое задание, что прочитать какой-то интересный рассказ, и потом мы каждый перед классом рассказывали какой-то интересный рассказ, то есть пересказывать, чтобы человек умел пересказывать. И я в тот момент нашла очень интересную фантастику, она называлась «Клон». Как теперь известно, что теория клонирования, вернее, методики клонирования, переданные, переданные нашему земному правительству, были еще известны в 1966 году. Вот Уже тогда можно было клонировать людей. Вот о чем говорит Людмила Путина, когда она... Я видела ее, я видела ее на записи, я видела то, что... Она говорила, что, говорит, для Путина делали клон, и клон начали делать для меня. И когда этот клон будет сделан, то меня просто уберут. И я, естественно, боялась, она, естественно, переживала. Вот. И это все совершенно естественно, это все совершенно понятно. Значит, как определиться, что заболевание, которое вдруг ни с того, ни с сего на вас свалилось, что оно наведено, вы не путаете очень много сейчас психосоматических заболеваний, то есть вы начинаете болеть от того, что у вас появляются неврозы. Послушайте послушайте программу Михаила Литвика. Мне очень нравятся его тексты, мне очень нравится его тема. очень грамотно сделан, очень грамотный подход. И он действительно правильно говорит, что очень много у терапевтов и вообще в соматических заболеваниях, у невропатологов, неврологов и терапевтов сидят наши пациенты, которые должны сидеть у нас, не у психиатров, а у психологов. Потому что психиатрия, я кроме как карательный вот этот раздел медицины я никак не могу назвать. Потому что уже сейчас, разобравшись в том, в механизмах действия вот этих вот, этих вот синтетических наркотиков, и уже глядя на то, я даже поверить не могла, что в Америке антидепрессанты жрут школьники. Я не, я не могу сказать, что едят и принимают. Жрут. Потому что надо, надо быть в, не в здравом уме не в здравом рассудке, чтобы пихать своему ребенку таблетку для того, чтобы он лучше учился. Он не будет лучше учиться, поэтому правильно... Говорит э, Вега Бонд, вот, сам я его э, слушаю, его канал, он так и называется. Сейчас он оказался в России, очень популярен и так далее. И мне очень понравилось, что но ну, то, что он еврей, вот, мне нравится, мне понравилось то, что он говорил, что он не стесняется своей национальностью, прямую сказал, да, я еврей. Вот, он показывал то, что у него взгляды с его отцом совершенно противоположны. А также мне понравилось, что человек испытывал трудности при социализации в, в чужом, в капиталистическом обществе, и он не поставил на себе крест и все, вот, это самое, а он просто начал искать причину. И он взглянул очень-очень глубоко и разобрался в том, что есть. Так вот, наличие Бадовой такая война официальной медицины с натуральной медициной, с БАДами и со всем прочим, она не просто так. Потому что мало того, что сейчас вас надо заставить жить э, как рабов. Но мало того, что как, как человека заставить подчиняться, очень просто. Надо сделать его больным. А наша официальная медицина, я уже как медик просто сейчас смотрю, потому что э, некоторые, заболевания, некоторые заболевания, они даже вот, они даже преподаются неправильно. Они прекрасно знают откуда. Но вот все равно вот так принято, и они вот так, я сколько раз прихожу к медикам, мы-то медики с медиками разговариваем, и я говорю, послушай, ну так и ну так, говорю, ну не может И вот тут мы начинаем говорить, ты знаешь, вот здесь вот так вот, ну нет, вот здесь, здесь будет вот так. Потому что существует, должен существовать индивидуальный подход к человеку, а не вот этот шаблонный. Официальная медицина. Пользуется исключительно шаблонным методом подхода. У нас еще лучше сделали, ввели великобританскую систему, я нам, наве, намеренно говорю великобританскую систему, с неуважением с таким, вот эту страховую медицину. Когда между врачом и пациентом посадили страховика, которому программа написала, какие надо медикаменты назначать при таких-то заболеваниях. А если человек не подходит ни туда, ни сюда, ну, значит человеку говорят, выбирай либо заболевание, либо ты лечиться не будешь. А если вы не соображаете в медицине, то вы начнете пить эту гадость. И в результате вы ведете себя в заболеваниях гораздо более серьезное, чем у вас было на самом деле. Может у вас ничего серьезного не было, но полетела печень. Надо печень подлечить, это легко контролируется, пожалуйста, сдайте биохимию крови, подлечите, посмотрите, какого уровня у вас трансаминазы. И еще что удивительно, дело в том, что официальная медицина, допустим, вот я говорю, трансаминазы, ну вот кто говорит, ну, нормальные показатели там до 30, ну 32, где-то максимум, 28-32. У нас сейчас, я пришла к терапевту, не волнуйтесь, 60 сейчас уже считается нормой. То есть они делают так, вот, но чего ей копаться? Я думаю, что своему бы ребенку она бы 60 уже задумалась. Но зачем ей? Она сидит на приеме, на потоке. Зачем ей копаться? Зачем ей думать? Говорит, да, не важно, 60 это уже норма. Нет, уважаемый, 60 это не норма и 40 тоже не норма. Я имею в виду трансаминазы, печеночные трансаминазы. Нет. Норма значительно меньше. 28,32 вот это норма. А все остальное у нас даже сахар в крови теперь 6,7 милли мм на литр это уже считается нормой. Хотя это уже товарищи, это уже сахарный диабет. Вот, Поэтому 4,5, 5 это максимум миллимоль на литр, должен быть сахар в норме. То есть, смотрите, что они делают. Они поднимают нормы показателей. И вы можете не разобраться в том, что у вас не так. У вас, у вас показатель будет светить, что у тебя вот трансаминаза. Меня вовремя сразу терапевты предупредили. Смотри, трансаминазы, на, надо, надо что-то делать с печенью. Начинается стеатоз печени. Все, я сумела, я справилась. То есть э, все, все вот эти вот нерешибельные задачи в моей жизни, которые я ставила, которые передо мной возникали, я решила абсолютно все. Почему? Потому что я привыкла докапываться до, до самых самых вот до микроуровня, как я это называю. Я привыкла докапываться до патогенеза, чтобы я даже плыть да я залезу в химию, в физику, но я разберусь, допустим, как вот у меня пломбы выпадали в пройшее области. Я очень долго ломала голову. Почему все и совершенно случайно, когда я лазила у себя. В чулане мне на голову упал учебник физики. И когда он упал, <смех> от моей головы отскочил, и упал на пол, и вдруг я увидела там, открылась, и я увидела там график. И вы знаете, меня осенило. Вот как кому-то яблоко упало на голову, на Ньютону, и он открыл закон всемирного тяготения. А мне вот так вот учебник физики упал, в мою голову ударился, раскрылся, и раскрылся на той странице. И когда я села, я стала читать, вот я такой человек, что... Все-таки все я понимала, что что-то присутствует. Но я была уверена, что ничего такого нет. У меня мама была полная атеистка, она никогда не верила, ничего не понимала. Но со мной очень странные вещи происходили с самого детства. Теперь я прекрасно понимаю, что у меня была очень сильно развита вот эта вот защита. И наконец-таки дошло до того, что на меня были наведены болезни. Вот эти болезни, эти болезни, они как наводятся... Так и сводится. Поверьте, их не так легко убрать. Но дело в том, что, опять же говорю, надо вовремя поставить диагноз. И мне помогло только одно. Я прекрасно понимала, что этой болезни, на меня навели инфекционную болезнь, что этой болезни у меня не было, нет и быть не могло. На меня навели вторичный рецидивирующий сифилис. Это, это бытовой сифилис. Когда я открыла рот и когда я глянула себе на миндалину, если, я шалела, ведь полость рта это же наша специализация, и сифилис тоже по проявление полости рта, это наша специализация. Я когда гляну, это был 97-й год, я только что приехал домой. Мы были все, я была в ординатуре, вот у меня только что умерла мама, конечно, горя хватало, и вдруг я вижу у себя, я никуда не ходила и ни с кем не общалась, и вдруг я вижу такое на, у себя на миндалине. Вот. Я посмотрела... И, вы знаете, конечно, несколько дней я ходила, я просто не поняла даже чего. Я понимала, что у меня этого просто быть не может. Я не поняла, что к чему. Я пошла в аптеку за бицелином 5. И вот, вы знаете, меня в сознание привела грубая аптекарша, которая меня послала далеко и подальше и сказала, что приносите направление врача, и только тогда мы будем выдавать лекарства. И хорошо, собственно говоря, что я его тогда не купила. Я пришла домой. Не понимая, что мне делать, я уже странно стала себя вести на работе. Уже девочки стали обращать внимание, говорят, "Слушай, что ты так от всех сторонишься и все прочее. Вот. А я, понимаете, я же не знаю, и, в общем-то, я врач, надо же, вот, во-первых, разобраться надо, что к чему. Вот. И я пришла домой, и как раз мне под руку попался Акафист Казанской Божьей Матери. Тогда только-только начиналось православие. Только-только. Мы все только-только начинали ходить в церковь. Мы все только-только вот... Может быть, это вот как-то дало толчок все. И я чего то да, я стала на колени, и я вот стала читать этот Акафист. Я любила Акафисты святым. И я покупала, у меня было много Акафистов. На середине Акафиста я стала читать, помню, как там, восьмая глава или как там, на середине Акафиста, у меня вдруг почувствовала резкую боль в этой миндалине, резкую боль. Я читать дальше не стала, выпученные глаза, я подошла к зеркалу, открыла рот, и на моих глазах этот твердый, да, твердый шанк разотянулся и исчез. Все, больше ничего, никакие показатели, никакого сифилиса мне не показали. То есть тогда на тот момент меня просто хотели оставить без работы, я работала, я работала в медицинском учреждении, я преподавала. И меня хотели э, оставить без работы для того, чтобы я начала продавать дом. Вот вот с этой целью было сделано моими соседями, на меня была наведена вот такая дрянь. Но я с этой дрянью справилась, и как по всей видимости, соседи очень ждали, что я сейчас начну. А вы представляете, если вдруг бытовой сифилис, и я работаю в этом в учебном учреждении, э, меня с треском просто-напросто выкинут. Вот, И они очень ждали этого. Но этого позора, но этого не произошло. И, естественно, я просто понимала, что на тот момент у меня просто даже этого и быть не могло, потому что никаких контактов с мужчинами у меня нигде не было, и, в общем-то, у меня были только чисто такие деловые отношения с людьми. Мы даже за ложку-ручку нигде не брались, вот если где-то что-то... Ну, то есть я совершенно спокойно понимала, что этого у меня просто быть не может. И вот здесь вот эти, вот эти колдуны просчитались. То есть, но это еще не все, что заставило меня поверить в то, что действительно что-то существует. Вот, потом уже я поняла, что своей моей матерью, инфаркту моей матерью, это все было точно так же. То есть, понимаете, как, если люди начинают заниматься такими вещами, то они э, требуют, они, э, они должны это делать, их толкает на это, понимаете? Они должны, потому что зло, если... Те люди, которые делают зло, если они не будут его делать так, как им это говорится, то это зло вернется к ним и уничтожит их самих. И они это прекрасно понимают, они начинают, да, вплоть до того, что маньяки, они начинают убивать, они слушают голоса. Но только чьи голоса, это вопрос. В прошлом видео я все говорила о подсадках и обо всем прочем. И такие люди, они сами являются жертвами подсадок, но все дело в том, что одни люди идут на поводу у подсадки, а другие люди начинают ей сопротивляться. Вот э, таким образом, ну, эти люди сами являются, этих людей самих надо лечить именно от этой подсадки, потому что слышат они, но в ответ на то, что э, их подсадку очень хорошо кормят, она начинает им давать какие-то заклинания, где-то что-то. Вот, поэтому, почему я, э, почему я перешла к этому разговору? О том, что со мной в ординаторе, в ординатуру очень, меня забрал профессор в ординатуру, но меня отпускать туда очень не хотели. И что произошло? Я приехала в эту ординатуру, и что случается? Я не могу устроиться в общежитии. Мне назначили комнату, все, я должна, я приехала, я не могу попасть в эту комнату. Я с кем-то живу, с кем тоже, тоже из моего города приезжала, я с кем-то живу, я не могу ее найти, никого, ничего. Значит, и вот так месяц я где-то блуждала и жила у подруги, потом поняла, что это все не дело. И однажды, входя в главное здание нашего, нашего учебного учреждения, где я проходила ординатуру, должна была проходить, но ну, уже проходила, как говорится, но, же, но я никак не могла устроиться с жильем. Вот я вхожу и я натыкаюсь э, на эту самую, на нашего э, замечательная женщина была, господи, я не помню, как ее должность. Я просто знаю, что все студенты шли к ней. У кого какая беда, все к ней шли. Замечательный человек был, она всех выручала. Я говорю, так и так, говорю, вы знаете, я, говорю, я не могу понять, я, говорю, я не могу ее найти. Она говорит, как твоя фамилия? Я называю свою фамилию. Она говорит, так это ты девочку бьешь. Я говорю, я девочку? Я ее вообще найти не могу, я ее в глаза не видела. Значит, эта шлюха, она распускает про меня гадости. Это все делалось для того, чтобы чтобы меня вернуть обратно. Мол, она девочку бьет, 5-10 мы ее в ординатуру не пускаем. То есть, то есть уже тогда, естественно, это, естественно, это делали люди. И я, и я знаю, кто это делал. вот Это делали люди. И тоже она говорит, немедленно к ректору. Я захожу к ректору, вижу нашего декана ФУВа, факультета усовершенствования врачей. Он говорит, так, пошли, пошли со мной. Вот. Он понял, в чем дело сразу же. Пошли, и мне дали комнату в ФУВе, факультету совершенствования врачей. То есть там врачи приезжают, уезжают, и, в общем-то, очень хорошо, я познакомилась с очень многими врачами, очень было интересно, хорошо. Но факт был один, что я, допустим, жила в комнате, а ко мне подселяли периодически людей, но со взрослыми людьми, уже с врачами, мне было интересно общаться. И, в общем-то, я была уже врач с пятилетним стажем, я не была той студенткой, тем, тем цыпленком, который еще не успел вылупиться, вот. И мне, мне такое, такая ситуация очень, очень импонировала. Но я поселилась в комнату буквально где-то на второй, на третий день. Ночью резкий толчок. Я вдруг просыпаюсь, открываю глаза, и я вижу, что из ниоткуда в мое солнечное сплетение идет зеленый луч. Я не могу понять, думаю, что это такое. И я что-то застыла, и вы знаете, что этот луч вшел в мое солнечное сплетение, а вы знаете, что там находится чакра, и чакра достаточно ответственная. Вот. И я вижу, я вижу, как вокруг моего тела идет такой же... Вот знаете, как лазер, вот луч лазера такой вот неоновый. И я вижу, как вокруг моего тела идет вот такое вот излучение. Я просто. Я, понимаете, я просто лежу, было 12 ночи, ровно 12. Я еще что-то посмотрела на часы, было ровно 12. Луч шел, как из ниоткуда. Значит, рядом со мной кто-то стоял. И я уже, и, и я никого не видела в комнате. Но луч я видела четко. То луч лазера я видела четко. И вот это поле, самое главное, что поле вокруг моего тела, я-то лежала. Тело для нас как бы непрозрачное, но я видела вот это вокруг моего лазерного поля, я видела даже через себя вот это поле. То есть я видела полный круг лазера, который образовывался в области моего солнечного сплетения. Вот, И я как-то повернулась, я раз, и я так тол толчок какой-то, я отвернулась в сторону, и луч отключился. Потом я, стал, я стала засыпать, вот я просто жалею, что надо было, ну ладно, в общем-то, расчет был не на это, расчет был на то, что я не запомню того, что со мной произошло. Вот, я стала засыпать, вдруг меня переворачивает, нас переворачивает, еще раз говорю, без моего желания, но я почувствовала, что я не могу шевелить ни рукой, ни ногой. Это говорит о том, что подействовали на мой мозжечок. За двигательную активность отвечает мозжечок у человека. Вот и меня вот так вот держали. В меня опять пошел луч. Мне стало очень плохо. Я себя очень очень плохо чувствовала. Опять пошел луч, и я вот и потом луч отключился. Вот почему. Я сейчас все равно, я однажды делала видео по поводу этого, но я потом его удалила, я сочла ненужным пока, чтобы это видео было, и я его удалила. А теперь я это видео делаю. Поэтому, вот связывая, потому что вот этот луч, вот этот лад, я очень долго искала ответа на вопросы, сейчас я нашла, я подхожу к ответу на вопрос. В общем-то, я очень много нашла и объяснила себе из того, что происходит, что произошло. Такие вещи обычно происходят для того, чтобы, э, ну, как бы, зло начинает на тебя действовать, но другое, как говорится, с другой стороны, добро знает, что ты все равно на это зло найдешь ответ. Потому что, запомните только одно, никогда добро, никогда, как Бог, не будут вас учить тому, что «вот, ты сделай, ты прочитай то заклинание, это заклинание». И вот тогда у тебя все. Ничего вас учить никто. Вы должны все понять сами. А если вам кто-то что-то начинает говорить, то это однозначно недобро. И слушать такие разговоры совершенно не надо. Да, вам по первости скажут. Да, это поможет. Но потом это приведет к таким фатальным последствиям, что вы просто не представляете, что это такое может быть. Поэтому... Я пролежала, я встала, и, собственно говоря, ничего со мной не произошло, но после этого в моей жизни произошли очень сильные радикальные перемены в худшую сторону. Вот после этого у меня умерла мама, в общем, из, из ординатуры я была вынуждена закончить ее экстер экстерном, потому что у меня уже умирала мама. Вот я приехала, я нашла маму в ужасающем состоянии, только сейчас я поняла, откуда было такое ужасающее состояние. То есть... Работали, работали и работали. То есть мне потом цыганка сказала: Говорит, за тебя заплачены деньги, уходи из этого дома. Вот. И я могу сказать, что таких колдунов, как мои соседи, с которыми я жила, таких колдунов по России сейчас очень много. Эти колдуны выполняют чужие приказы. Они сами не понимают того, что они делают, и то, что им все это отольется. Потому что если они думают, что зло их будет защищать, ничего подобного. Сейчас, пока они нужны, они будут делать, их будут защищать. Но когда в них отпадет надобность, от них точно так избавиться. Точно так же, как они сделали, допустим, так, чтобы избавляться от меня. Поэтому я, могу, я сейчас вот из того всего того, что я сейчас вам сказала, надеюсь, я вы поняли, что у меня есть повод говорить о том, что существуют болезни, которые наводятся. Так вот, признак и симптом этих заболеваний. Первое. У вас, как правило, это будут какие-то ужасные заболевания, ну, собственно говоря, поводов, которым у вас не было. Допустим, как на меня бытовой сифилис, на я точно знала, что я ни с кем из таких людей не общалась. Из моего круга никого таких просто не могло быть. И я была права. То есть, первое, для чего это делается? Чтобы вас напугать. Когда человек, когда человек в страхе, вот, в таком в животном страхе, защита не срабатывает. У любого человека есть автоматические защиты, его сущность защищает. Но для того, чтобы пробить его защиту, его надо испугать. А испугать его можно только таким образом. Навести на него совершенно ужасающую болезнь, а еще учитывая, если ведь наводят это люди, которые хорошо вас знают, которые живут с вами рядом, ходят, это могут быть даже ваши родственники и даже очень близкие родственники, либо соседи, у которых вы постоянно перед глазами следить за вами не надо. Вы сами ходите и вы сами своими эмоциями, внешним видом показываете, в каком вы состоянии. Хорошо у вас все или плохо. Они прекрасно видят, рухаетесь вы там с кем-то, не рухаетесь. Хорошо вы выходите из дома. Ушли вы там от мужа, от детей, там дети от вас ушли или еще там кто-то. Вот. Поэтому первое, первое, это страх. Если вы Увидя вот то, что у вас испытали страх, значит первое, что вам нужно, взять себя в руки и ничего не делать. Вы, вы должны просто прийти в себя от того, что происходит. Второе. Вы четко должны разложить все по полкам. Вот поэтому, говорю, если вы не можете успокоиться, примените какие-то успокаивающие препараты. Потому что, как правило, в таких ситуациях пугают не просто так. И просто так вы можете и не успокоиться. Поэтому примите успокаивающие препараты. Это могут быть БАДы, вот магний и Б6. БАДы из разряда магний и Б6, они очень хорошо успокаивают. Вот только учтите, что я говорю, я не сторонник того, что продаются в аптеках. Потому что по большей части это все синтетическое фуфло. Вот. Дальше. Вы начнете обращаться в медицинские учреждения, и вас будет преследовать все. Нет, у вас ничего нет, то вы не можете записаться, то этого врача нет, то врач, который должен вас принимать, он не принимает, то вы что-то... Ну, в общем, вам будут различные препоны устраиваться для того, чтобы вы не получили соответствующей медицинской помощи. Учтите, что в таких ситуациях, вполне возможно, вам иногда нужна будет медицинская помощь. А иногда там достаточно просто вот успокоиться, прийти в себя, вот сказать, нет, этого не было. И все, и, и это все исчезает. То есть это все по мере того, по мере, поверьте, что на человека, который ничего из себя не представляет, такие вещи не наводятся. Я тогда не сразу поняла о том, что я сама имею такой потенциал, и я сама могу. Ну, не наводить, наводить болезни я ни на кого не собираюсь. Я могу защититься, и я могу снять такие вещи. А наводить это уже очень опасно, потому что это очень череват, Потому что это может вернуться. Для этого нужно знать защиту, если человек об этом не знал. я поняла, что я столкнулась с колдунами, которые колдуют уже в течение нескольких поколений. А я вот сейчас, вот она. Но я-то поняла это сейчас, а это было 20 лет назад. Это было очень давно. Вот. Поэтому у меня 20 лет ушло на то, чтобы хотя бы даже подойти и найти вот информацию об этом. Это сейчас меня очень интересует этот, этот вопрос. Вот. Дальше. К вам начнут очень негативно относиться. Вы начнете куда-то приходить, вам начнут хамить, не ставить капельницы. Внимательно смотрите, что вам колят, если вам будут колоть. Вам могут перепутать препараты, ввести в вас в какую-нибудь кому. Допустим, как мне тогда я пришла, я знала, вроде прекрасный человек, отличный за отделением. Он мне как начал пиндюрить э, эти самые спазмолитики до такой степени, что он меня опустил давление 60 на 40. Мне стал, я, вообще, я просто вытащил, сумела, э, голова уже совсем отупела, я сумела выхватить эту иголку из вены, а он стоит и улыбается, понимаете? Вот э, вот, вот так вот, а вот сейчас будем делать, сейчас еще тебе сделаем. И, и опять назначают мне спазмолитики. У меня уже глаза на лоб лезет, а он мне спазмолитики. Это понятно, что здесь уже начинается что-то не то, и, как говорится, от этого надо бежать. Поэтому вот это как раз все сопровождает те болезни, которые на вас наводятся. Значит, что вам нужно успокоиться? Должно, значит, сразу вам нужно, вам нужно любой ценой, скажем так, получить помощь, если у вас возникает неотложное состояние, если вам надо поднять давление или опустить давление. Все, вам нужно получить медицинскую помощь, не психовать. Не конфликтовать ни с кем, потому что будет наводиться именно конфликтные ситуации, именно конфликтами. «Ах, ты вот такая, да пошла ты, вон, не буду, скорая помощь собирается, разворачивается и уезжает». И такое может быть, и такое могут навести. Ни в коем случае, ни о чем не думайте, не разговаривайте и не, и не это самое. Все, само, вам самое главное, чтобы вам оказали медицинскую помощь. Вот, далее... Далее, не исключайте такой возможности, самое главное, вовремя начинайте искать причину того, что, что могло произойти, и зачем, и почему. Потому что, вот что самое главное в таких случаях, очень сложно найти причину. Вам самое главное, вам надо поставить диагноз, а вам этот диагноз никто не будет. Нет, тут норма, тут норма, тут норма. Когда вы берете диагнозы, вот, когда вы берете, допустим, анализы, нет-нет-нет, все, врач смотрит, нет-нет-нет, все, норма. Когда вы садитесь вот за это самое, вы начинаете разбирать, вот открыли интернет, начинаете глянь. тут бац, не норма, тут бац, не норма, начинаете, ага, вот такой-то показатель, что он обозначает, ага, выше показатель, о, так это уже сахарный диабет. А она вам скажет на приеме, что все, не, не скандальте, не сходите с ума. Происходит действие. Действует то, что на вас навели эту болезнь. Значит, как, по каким-то причинам от вас надо избавиться. Ищите эти причины. Ищите того, кто мог поспособствовать тому, чтобы от вас избавиться. Как правило, как правило в этой ситуации будет очень много причин. Там могут и бандиты наехать, то, чтобы ваш дом из... Там может быть и какая-то подруга, которая позавидовала, что у вас с мужем все хорошо. Там может быть и то, кто-то на ваших детей там зарится или хотят, допустим, у вас детей отнять, если у вас малолетние дети. То есть вот в таких случаях вот это называется как? Жертва обстоятельств. То есть люди, люди здесь не объяснят, почему с ней такое произошло. Она жертва обстоятельств. Вот у нее все получилось. Я почему очень а, внимательно следила за принцессой Дианой? Потому что я сама оказалась в такой же ситуа ситуации травленной. Я очень мужественно сумела это все обойти, я понимала это все. Но учитывая то, что я поддерживала себя вот тогда на тот момент молитвами, и вы знаете, что помогала очень сильно, а потом уже как-то в один момент встала, и я вот два раза попросила помощи именно через молитву, и мне такое пришло. Такой сатанизм пришел. Я, как сейчас, по два раза Серафиму Вырицкому молилась. На меня такое находило. Э, ну, не находило, а просто обстоятельства складывались так. Я оказывалась в таких местах потом после этого, что э, я поняла, что тут что-то не то. А потом постепенно, постепенно я вообще отошла от этого православия. Я просто поняла, что православие – это всего лишь повод для того, чтобы действовать на вас – а вас заставлять под свои, подставлять свои головы в петлю, чтобы вот а, мы вот барана, она ага, возьмите, вот возьмите ладан нюхать. Почитайте о том, что такое ладан. Ведь это, собственно говоря, средство, которое психотропное средство, которое, вдыхание которого, это как кальянное, вот там тоже могут дыхать. Вы вот вдыхаете этот ладан, у вас изменяется сознание, и вы уже становитесь податливыми пешками. Вам можно внушить все, что угодно. На тот момент, вот как из зомбирования, вот как людей внушают людям, чтобы вышелюбить. Поэтому вот такие состояния могут быть. Если у вас какая-то сложная ситуация, если у вас, ну, если, хорошо, что если вы знаете, что у вас действительно есть, потому что, допустим, травм со стороны прокуроров, со стороны ментов, со стороны силовых структур, потом бандиты на вас каких-то сторон наезжают, вам надо найти, вам надо найти того, кто это делает. Вот. И а, вот эту цепочку найти, самое главное, вовремя стать под защиту, потому что может быть так, что вы не сможете найти защиту у силовых структур, и вы останетесь один на один против вот этой твари, которая на, на, на вас мало того, что все навела, а наведение это говорит о том, что ваша биозащита поломана, и вам необходимо защищаться. Поэтому, уважаемые слушатели, будьте уверены, что такие заболевания есть, будьте уверены, что такое воздействие присутствует, и будьте уверены, что такие твари, люди, которые потыкают вот этим подсадкам, и вот эти подсадки говорят им, что надо делать, вот, вот эти заклинания в ТВ-3, которые вы видите, вот это все, если они скажут это заклинание, то оно действительно подействует так, это будет равносильно разрывному вулкану. Поэтому убедительная просьба. Конечно, не на всех это будет действовать. Я думаю, что не надо искать каждому. Все, точно, это точно у меня. Ищите в основном, если у вас есть психосоматические заболевания, если у вас какая-то ситуация в жизни, вы никак не можете выйти из этой ситуации, то сто 100% что вы заработали невроз, и это у вас психосоматика срабатывает. То есть заболевание у вас именно то, того, что неправильно работает нервная система. Вот в таком случае я очень рекомендую вам проверить вот эту ситуацию именно энерджи-диетом. Купите банку или коробку и попринимайте просто энерджи-диет. Если после этого у вас начинает все восстанавливаться, а если это психосоматика, она начнет восстанавливаться, то естественно ни о каких навязанных заболеваниях у вас и речи быть не может. Но если вы берете и опять у вас какой-то с этой коробкой, то у вас разобьется эта коробка, то еще там что-то. Вот Яркий пример – это парень, который сыграл э, в фильме «Обитаемый остров». Я очень люблю Стругацких, но очень не люблю Бондарчука, потому что Бондарчук, в общем-то, так делает свои фильмы. Потому что, честно слово, очень мерзопакостное ощущение от, от, от этих фильмов остается. Вот. Э, и вот с этим парнем посмотрите, что с ним стало после вот этого фильма. И вообще посмотрите на артистов, как заканчивают вот, у нас известные артисты. И вот и говорит, и Левашов говорил по этому поводу, что благодаря вот этой системе Станиславского сами артисты способствуют тому, что в них входит чужая сущность. И они, вот я очень много видела. Помните, вот женщина, актриса была талантливая. Помните, старый-старый фильм, она с такой косой. Она приехала в Москву поступать, он... А вдоль по Питерской о! Она кончила очень плохо, она бросилась под поезд. Она слышала голоса, она не могла от этого избавиться. Я могу объяснить, что это такое, я понимаю, что это такое. Она не могла избавиться от этих голосов. И в конечном итоге вы не представляете, когда вот у вас начинают все голос, голос, голос, когда голосают это сама люди, которые начинают слышать вот эти телепатические, воспринимать телепатическую информацию, вот эти голоса. Вот, по, по, по первости, этим надо научиться управлять, если ты не умеешь управлять, то ты с ума сойдешь от этого. А поскольку информации никакой не было об этом, то люди просто были вынуждены кончать с собой. Вот. Очень много я вот смотрю, и вот этот парень, который снялся в обитаемом острове у Бодорчука, собственно говоря, там прямо на лицо то, что с ним происходит, потому что вот куда-то его там пригласили, он ехал туда он ехал туда, чтобы заключать договоры на съемки. В результате он падает, разбивает себе позвоночник, перестает двигаться. В общем-то, ну почитай, посмотрите в интернете, там очень много по поводу этого парня. И в общем-то ему нужна помощь, и помощь ему нужна э, каких либо там, а там действительно нужна сильная магическая помощь, потому что с ним однозначно что-то сделали. Вот он очень яркий пример того, вот сейчас это все налицо. И он уже в психушке лечился, он уже где только не было, все равно ничего не помогает. Вот, хотя он великолепно снялся в этом фильме. Э, фильм очень хороший. И Алексей Серебряков, там, уважаю Алексея Серебрякова. И жаль, конечно, что Алексей уехал. И я думаю, что в общем -то, сейчас не имеет смысла держаться за Россию, потому что действительно в России происходит нечто ужасное. Я надеюсь... Я вам объяснила, почему я завела разговор по поводу этой темы. Вот такие люди существуют, они есть. Этим людям очень тяжело и очень тяжело выжить. Но самое главная тяжесть состоит в том, что нет никакой информации. Уважаемые товарищи, я даю вам информацию. Если кто-то в таком состоянии сейчас находится и меня слышит, пожалуйста, свяжитесь со мной. Вот Я могу помочь, я могу разобраться а, в данной ситуации. Я могу объяснить, что делать. Опять же говорю, купите энерджи-диет, попробуйте. Если ничего не помогает, значит, будем искать магическую причину. Всего хорошего.